Друзья, всех приветствую на своем канале. Сегодня буду показывать и рассказывать вам о замечательной маске, которая отбеливает кожу буквально за несколько дней. Такую масочку можно делать один раз в неделю. Курс составляет один месяц. Она очень отбеливает и создает эффект лифтинга. Полностью натуральные компоненты – не вызывает аллергию и очень удобная и приятная в нанесении. Эта маска действительно подходит для всех типов кожи, поэтому сейчас я вам расскажу, что для этой маски нужно. Нам понадобится льняная мука, можно помолоть лен в кофемолке, 1 чайная ложка и 1 чайная ложка белой косметической глины. В аптеке можно с легкостью купить эту глину. И буквально немного на кончике чайной ложки обычной соды. И если у вас нет аллергии на мед, можно добавить половину чайной ложки меда. Если аллергия есть, то мед исключаем. Добавляем немного воды и перемешиваем. Наносим на очищенную кожу лица. И так держим минут 15. Смываем водичкой и кожа у нас будет очень светлая, подтянутая. Создает эффект лифтинга, плюс еще отбеливание. Подходит в принципе для всех типов кожи. Если у вас кожа слишком сухая, можно добавить пол чайной ложечки вашего любимого косметического масла. Вот. Ну а вообще маска очень полезная. Мукольняную можно приобрести в любом супермаркете. Друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Желаю вам красивой, здоровой кожи, счастья и любви. До новых встреч. Всем пока.